Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, гости моего канала. С вами заново а я, Серый Кролик. <coughs> ну вот я, конечно, сегодня непрезентабельный, на работу нужно ехать. Да и забор тоже какой, -то, непрезентабельный. Что мы будем делать? Покажи -ка. Частично мы уже его разрушили, осталось повынимать столбы, сделать подсыпку, положить эти же столбы сюда, сделать еще одну подсыпку. И если вы смотрели предыдущие мои ролики, Заказали американскую Иву. И что с ней получится, оставайтесь с нами. И вы все прекрасно увидите. Но проблема в одном, самом главном. На улице март месяц, а иву нужно сохранить до мая месяца, чтобы она не впустила в почки. А на метр семьдесят в холодильник наш не входит. И что мы сделали? Пойдемте покажу. Деревенское детство. Соня, что ты там делаешь? Что ты тут делаешь, Соня? Все, кашу папа наварить. Папа будет счастливый, да? Ой, Соня, Соня, все, идем дальше. Так, куры расформированы. Ждем две недели, уже осталось меньше, чтобы уже брать им на полноценно от них яйцо для инкубации дальнейшей. Ну, там наши простички. Так, друзья, у меня есть помещение деревянное, которое мы еще не запустили, как пацинарник. Поэтому я принял решение, мы немножко откопали земли, Наш клопаты положили сюда метр семьдесят Свои эти э, черенки Съездил в лес, привез снега Если бы мне люди не свеча не видели Что я снег в мотоблоке везу я, наверное сказали бы, это дурачок Но э, засыпали это все снегом вот. Засыпали это все снегом А сверху снега опилочки а Вот так о снежок, видите И вот так И вот так сохраняем наши черенки него все назад аккуратненько чтобы они не пустили почки раньше времени потому что если почку он пустит то не пустит как корень все поели мы закончили идем включать папа сказал кушать не будет соня кормит собаку что собака не хочет есть те же соня кормит смотри как вкусню ашку котяра наблюдает соня так рекс все иди ту баню Ешь, тебе наварили кашу? Листая, листая комментарии ваших к моим предыдущим роликам, я часто слышу различные советы. О, вопросы, советов нет, вопросы. Друзья, если вы пользуетесь ВКонтакте, а я уверен, вы пользуетесь ВКонтакте, есть отличная группа для кролиководов под названием "Просто кролиководство". Друзья, заходите в ВКонтакт, заходим в группу "Кролиководство". Здесь огромное количество уже пользователей, которые интересуются кролиководством. Вы с ними можете поделиться, а также узнать огромное количество интересующей вас информации о болезнях, о развитии, о кормлении, о применении, о готовке и так далее. То есть в любой момент вы можете какое-то видео вам записать, интересующий вам ответ получить с помощью просто группы ВКонтакте Корольководства. Это не просто реклама, я сам подписан, я сам там общаюсь, поэтому подписывайтесь, еще раз смотрите и заходите. Делать. Если вода спереди, то маточник вдали. А если у вас, то с левой стороны а, здесь у меня маточники, с правой стороны откорм. По поводу маточника, а, Юлька, покажи. Здесь акрол у нас был 23.02, поместные кролики, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть родила, восемь родила, шесть осталось, два, к сожалению, по какой-то причине она их душанула, еще был маленький Здесь, Юлька, проходим дальше, здесь мамка тоже дурковатая, родила 15.03, три крольчонка они там уже большие, сейчас посмотрим, ух ты, какой там колобок, а не это мама маму заново тащу вот такие колобок Сонька, ходи сюда обидели нашу Соньку. дальше у нас здесь крольчиха 6 штук было кровь мы уже отсадили ждем нового пополнения от мышей мы вроде бы избавились съели они 6 7 пачек плюс-минус может даже 5 плюс коты слава богу избавились но здесь пола сейчас у меня нет здесь у меня просто голая земля дальше идем сюда округ 2 на 2 а... заново уже покрыто. округ был сколько здесь у меня написано 7 штук все целые идем дальше здесь мальчик серебро Мальчик серебро Идем дальше Здесь НЗБшка моя Последняя на Магикан 25.02.5 штук родила Как вы видели Тут очень интересный крольчонок Ходи сюда Интересный крольчонок Окраска покоренили. о. о! А, заново уже покрыто. Идем дальше Здесь у меня крольчиха серебро Покрыта 12.03 вот Так что ждем Дальше Здесь заново крольчиха 12.03 Та же покрыта Здесь крольчиха сегодня родила 6 штук. 6 штук. Смотрите, друзья, ко мне некоторые люди, не такое количество большое, как мне хотелось, может быть, обращаются по поводу купить крольчиху котную. И все хотят, чтобы купить, а завтра, послезавтра она у вас окрорилась. Я, конечно, в таких ситуациях могу продать вам и говорить. Покупайте, но совет, не покупайте крольчиху хотя бы ну, там, за 10 дней до окрола Но максимальное количество дней должна быть она у вас дома Потому что вот у меня такой случай Женщина взяла две крольчихи, одна окролилась хорошо, к сожалению, только 5 крольчат Ей 20 дней было до окрола Второй крольчихи было 10 дней до окрола К сожалению, 8 крольчат она родила, из 8 только 3 осталось живым она родила не в маточнике, во-первых, для нее был стресс, что рожала она уже на улице в помещении, на уличном клетке, уличная, уличная клетка, поэтому для нее был видно стресс, смена места дислокации и вот такая ситуация. Для меня это как бы, ну какая-то вот оскомина, что человек взял деньги и потратил. Что, Сонька, ты хочешь? Подожди, Сонька, что тоже а, я к не стоит. Немец, немец, а, немец. Что ты хочешь, немец? И получается у меня скомлено, вроде деньги человек потратил Я сам же покупал этих же кроликов, да? Я знаю, что такое деньги и как они достаются И человек на что-то рассчитывал, а тут всего лишь три крольчонка Поэтому, дорогие мои, если кто-то будет обращаться, ну, ну, старайтесь Я вам сюда все это объясню, чтобы до крола было максимальное количество дней Вок, это первое Второе, по поводу всех заболеваний, которых вы мне пишете Кривой, косой, вздутый, худой Горбатые, крывой Первое, все начинается с мамы и папы Если кролики были поместные и уже перемещались очень сильно Это не значит, что будет наоборот он крепкий и здоровый Может вырождение быть и он очень быть мелким Поэтому месячный кролик будет у вас 200 грамм Не 900, хотя бы 800, а 200 И в 90 дней у вас не будет 3200 Поэтому первое, мама, папа должна быть хорошая второе кормите однообразно то есть или комбикорм значит комбикорм сено значит сена. никаких резких скачков сена на комбикорм с комбикорма на траву траву вообще лучше не давать с травы на бураки с бураков на морковку это плохо лучше когда будет что-то постоянно, у них желудки адаптируются привыкнут и будет более эффективна ваша кормежка. Дальше. Прививки. В обязательном порядке прививать. Это сугубо мое мнение. Если вы не хотите, я вас мама, не могу заставить мама. через ваш монитор или экран, который смотрит. Сонька что-то хочет, только поделись советом. Она, видно, совет хочет дать. Какой совет ты хочешь дать? Куртку давай я здесь тепло. В помещении, между прочим, тепло. Я здесь без куртки. Дальше еще что хотелось бы вам сказать ой, информации по кроликам огромное количество да? есть э, различные группы ВКонтакте я вам одну покажу, между прочим <как> вставлю сюда где можете получить огромное количество полезной информации обменяться своим опытом, поделиться советом а самое главное задать вопрос на который вы всегда найдете ответ потому что с помощью сейчас мобильных приложений мобильных устройств мы, мы можем заснять данного кролика и показать на огромном расстоянии другому человеку, который их уже держал, держал и в этом разбирается. Потому что даже я, как в моем хозяйстве, два-полтора год назад, год назад был постерлез, я с этим первый раз столкнулся, и я не знал, что делать, кому обратиться. Но поверьте, нет проблем, которых не решаемы. Дальше. Брат, сестра, не случайте, откидывайте. Дальше. По поводу размеров, что здесь они зажиреют, не зажиреют У меня есть карачихи, вот уже будет 2 года Акролы 5 штук в год Мама. Считайте сами, выгодно, невыгодно, выгодно, хорошо, не хорошо По поводу продаж я вам не буду ничего Мама. говорить Потому что 2 человека на рынке, один продаст за день Второй и за неделю не продаст Одна цена, одно, один товар и одно качество. Понимаете? Поэтому у одного кролика идет на сбыт, второе не идет. Но главный вопрос, и главное это, мама, чем ближе вы... Мама! Что, что Сонночка? Закрыть? <соцентричный> Закрыть? Давай. Нет. Чем ближе вы более крупному городу, территориально, тем легче вам будет любой товар продать. Любой. Чем дальше вы от города, конечно же, с этим будут вас подать. Так, мама. почему у меня есть кролики черные? Потому что у меня есть кролик помесный, меньшанин. Как от него я могу избавиться? Смотрите, какой он. Ну как от него избавиться? Поэтому, если крол хороший, поверьте, он хороший. Вот. Поэтому вот это наше племя для помесных наших кроличей. Дальше. Давай, Сунька, я тебя выпущу. Беги. Наша помощница помогает везде. И вся. Уже поперла. Все. Так, дальше по серебру. серебро наличие есть. Вот такие уже красотули. Через месяц будем уже случать. Есть. У меня было два мальчика, было их три, но всего оставляла себе два. Один светлее, один темнее. Вот это от светлого, ой, от темного, поэтому он такой темненький. А есть у меня светлый Ну, например, вот, вот, вот короче. Видите, она светлая. Мне более светлый цвет нравится. Да, До да, кольчиха. Ух ты такая, ух ты какая. Бешеный, бешеный кролик. Все, друзья, <coughs> не буду затягивать. Потому что говорить о кроликах можно весь, как о пчелах. о других животных. Ну, самое главное, меньше беспокоить, меньше лазить, осматривать звезды в обязательном порядке. Водичку в обязательном порядке. Мыть трубки в обязательном порядке. Хотя, честно, я ленюсь. И сейчас мы моем раз в месяц внутри, вот, внутри трубочки. Здесь все легко. То есть они у меня как бы порезаны. То есть по кусочкам мы разобрали на деле. Но в обязательном порядке. Почему, вы спросите, здесь они желтые. Обратите внимание, желтые. Это от йода. Раз в неделю в обязательном порядке пропаиваю своих кроликов йодом. По поводу еды тоже можно говорить бесконечно, но я пропаю. Все. Если что-то вам понравилось, если у вас какой-то вопрос появился, задавайте, спрашивайте. Ну а мы постараемся вам на это ответить. Все, друзья, там дрова привезли. Между прочим, за 8 кубов дров 175 рублей, 10 копеек, так? Да. Жинка уже помирает, уже падает, уже все же не хочет снимать. Все. все. Все, друзья, всем пока, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирное небо. Надо головой. Всем пока, друзья. Все.